Я пришел к выводу, что все заразные болезни распространяются при помощи мельчайших невидимых нашему глазу существ. Их великое множество. Есть существа лихорадки, персидского огня, черной смерти и других болезней. Они прилипают ко всему. К волосам, к лицу, к одежде. Вы сказали, они прилипают? Mm -hmm. Может быть, они уже прилипли ко мне? Тебе наверняка. Почему? Да потому, что ты боишься. А болезнь ищет трусливых. Да будет его место в раю. Кто болезни не боится, того боится болезнь. А кто испугается от одного страха заболеет и умрет. Как же мне теперь быть? Поднять голову и сказать: «Черной смерти не подходи ко мне». Ну. Эй, черная смерть! Если ты подойдешь сюда, то знай, я вырву все волосы из твоей поганой бороды! Не боюсь я тебя, клянусь красотой всех женщин мира! Ну как? Хорошо, самый верный способ не заболеть. А теперь нам нужно найти одного человека. Он поможет прогнать черную смерть. Идем. Кто вы? Я Ибн Сина. Ибн Сина? Мне давно хотелось встретиться с вами. Я много слышал о вас. Прежде всего, достойнейшие беруни, прикажите дать нам чистую одежду и сосуд с уксусом, вымыть лицо и руки. У какого народа? Такой обычай в какой стране? Это должно стать обычаем той страны, где свирепствует черная смерть. Понимаю. Заходите, заходите. Прошу вас, досточтимый Игната, скажите, можно ли бороться с черной смертью? Можно, да? и для этого прежде всего необходимо освободить людей от страха перед этой болезнью. Самое главное, не бояться. Верно. Черная смерть передается от человека к человеку. Она прилипает ко всему. К рукам, к волосам. Даже ветер разносит черную смерть, поэтому людям нельзя собираться вместе. Нужно закрыть на время базары и мечети. Пусть каждый молится у себя дома. Люди! Не собирайтесь вместе! Черная смерть передается от человека к человеку! Покиньте базар, пусть торговцы разносят свои товары по домам! Так говорит великий лекарь Ибн Цина. Деньги опускайте в сосуды с уксусом. Эй, люди! Не бойтесь черной смерти! Кто ухаживает за больным, пусть смочит вату в уксусе и заткнет себя тыватую нос, а во рту пусть держит листья полыни. Сидите дома и Черная смерть убегает от музыки и веселья. Люди, слушайте! От одного больного заражаются сто здоровых! Уходите из мечети! Расходитесь! Пусть каждый молится у себя дома, если не хочется болеть. Так сказал великий Иван Сина, расходитесь, правоверные!